Прозрачная осень. Осень, прозрачная осень, Ясны дни листопада, И за свою эту радость Осень не просит заклада. В воздухе слышится свежесть Первых колючих морозов И недосужая прелесть Снова прочитанной прозы. Осень, блаженная осень, ясные дни листопада, И за свою эту радость Осень не знает пощады.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 и недосужая прелесть Снова прочитанной прозы. Осень, блаженная осень, Ясный дни листопада, И за свою эту радость Осень не знает пощады.